куда-то идем просто гоним хотя я могу да хотя я поспать спать некогда нужно посмотреть все все не посмотрим надо все успеть ну все не успеем конечно что сможем то прогулимся Колокольня Джотто – интересное и значимое место при посещении Флоренции. С нее открывается прекрасный вид на купол Брунеллеса. А захочется ли вам преодолеть более 400 ступенек, чтобы подняться на обзорную площадку колокольни, решать вам. Надо вот. Давай перекурим пока. Да нет, так, ну что, полезли дальше. Вот такой красивый вид. Потому что ты... Близко дет. И Вендамин башни был заложен еще в 1298 году Арнольфо ди Камбио, главным архитектором близлежащего собора. Однако через 4 года архитектор умер, и возведение башни было прервано на больше чем 30 лет. В 1334 году строительство продолжил известный Джотто де Бандоне, на тот момент ему было 67 лет. Первый камень был заложен 19 июля 1334 года. Мы, как когда-то трудолюбивые и выносливые монахи, пешком прошли по узкой винтообразной лестнице и оказались над крышами Флоренции. Одно неудобство, что терраса на колокольне закрыта металлической сеткой. Ну, а сейчас я хочу вас пригласить на великолепнейшие место Борельсия. Это обзорная точка. Шикарный бикпоинт. E Встал. <звы> Вообще шикарное место, здесь все снимают а, на камеры, потому что вот такой гип вы сами можете убедиться. Здесь вся Флоренция вот прямо вот предстала. Она большая, она просто огромная. Вот там, где мы ходили, это вот просто небольшой участок, центр, там, где мы живем, вот, а мы живем где-то вот в тех домах. такая красота. Что ждут вот эти все люди? Они ждут, они не уходят, они не фотографируются, они просто стоят и чего-то ждут. Я так скажу, что вот солнце заходит, и заходящее солнце будет окрашивать всю Флоренцию будет такая трассировка, ну, как нам обещали, что будет вообще шип-картос. Так, вот освободилось место, место не бывает. On your toes, don't forget the dusty Eyes. Write a little note on your toes, don't forget the dusty Eyes. Look at what you got, goodness knows it's easy to